И снова всем welcome, это снова я на этот раз речь у нас пойдет про то, что же меня удивило в Японии, когда я приехал сюда первый раз, ну и до сих пор как бы вот отличие от России что же, чем же отличается то есть, ну, если вы ни разу не были в Японии конечно вам будет очень сложно скажем так, оценить сравнения вот эти потому что ну это нужно увидеть самому или там посмотреть, почувствовать и вообще побывать здесь хотя бы раз, тогда вы будете пример представить. Но для тех, кто ни разу не был, ну, я постараюсь вкратце объяснить то есть, мое ощущение, скажем так, культурного шока. То есть, когда я приехал первый раз в Японию, конечно же, меня удивило это то, что совершенно другая, скажем так, сфера общения здесь. Ну, то есть... То есть совершенно то есть никого не понимаешь, ничего не знаешь, никакие иероглифы ты не можешь прочитать. То есть ну, как бы, такое информационное, скажем так, незнание того, что происходит вокруг тебя, это немного, конечно, пугает. То есть, если в России то есть, ты всегда знаешь, ты можешь спросить, у кого что-либо, что то в Японии, когда ты приезжаешь первый раз сюда, то есть вообще ничего никак не получается. Поэтому Желательно, конечно, заказывать какую-нибудь встречу, еще что-то, что я и сделал, и мне там как бы человек помог, там, с, объяснил, как это все примерно, как приехать, как там купить билет, как проехать то есть, на, том, на, на мою станцию и так далее. Следующее, что меня удивило в Японии, это продукты, да, там прямо начнем с магазинов, да, то что продукты в магазинах во всех, практически во всех, то есть вам нужно самому брать, то есть как бы и идти на кассу. Ну, допустим, вот стоит магазин, вот у него двери, да, и перед дверьми стоят какие-то продукты. Но вот э, в России такого я не встречал. То есть, ну, там бы сразу же этого кто-нибудь приватизировал бы себе и, и все. Но в Японии это нормально, когда вот перед магазином стоят очень много коробок с продуктами и там разные, например, то есть и дорогие продукты, или там и химии, еще что-то. То есть, вот, и люди берут и идут внутрь магазина и оплачивают там. То есть, тут, конечно, по вот сравнению с Россией, это, конечно, да, меня удивило. То, что цены пишутся тут, в магазинах, во многих магазинах пишутся без налога, либо с налогом, то есть очень маленькие циферки вы, выводятся там, снизу очень плохо разглядеть их сперва. И рассчитываешь на одну сумму, приходится платить совершенно другую. Это как бы очень ну, сбивается со счета, если вы привыкли считать деньги. И также удивил то, что в магазине не нужно пересчитывать сдачу, и это как бы считается нормально. То есть, если вы взяли сдачу по карман, сразу все не считаете, все отлично. В России это обязательно пересчитать, потому что мало ли, чем могут и обмануть и так далее меня удивило в Японии то, что очень много школ раздельных, то есть где школы для мальчиков, школы для девочек. И это очень, скажем так, я бы сказал, это немного ассоциально. То есть это люди, когда обучаются только со своими сверстниками и растут вместе только, например, мальчики с мальчиками, девочки с девочками, то есть это создает проблему в дальнейшем для отношений мужчин и женщин, мне кажется, это не очень правильно. Ну, в России у нас такого нет, по крайней мере, в моем городе, вот, в Тольятти, там, в Самарии, я такого не встречал. Сейчас не знаю, как может быть есть, я не в курсе, но раньше такого не было. Также меня удивило в Японии, это транспорт, очень развитая система транспорта в Японии. Это Помимо того, что мало того, что они ходят все по расписанию, причем минута в минуту практически там то, что написано в расписании, то, что приходит, то в, в России я такого не встречал. То есть там, ну, чтобы там кто-то ходил что-то по расписанию, э, ну бывает, наверное, в Москве там по метро, там да, можно ориентироваться. Но вот автобусы и еще что-то, то есть как бы там транспорт, маршрутки, так вообще они там по своему расписанию всегда ездят. То есть в Японии нет. Ты, Открываешься Google Maps, кликаешь откуда-куда тебе надо, там все со временем написано, и вот именно в это время ты вот садишься на поезд и все нормально, доезжаешь. Причем, если сядешь на поезд, например, который шел раньше, например, вот он идет раньше какой-то другой поезд, то ты можешь уехать совершенно в другую сторону, поэтому нужно с этим быть тоже аккуратным. Это меня, конечно, удивило. Опять же, удивил то, что без навигатора в Японии вообще никуда. Это обязательно. Навигатор нужен везде. То есть покупаешь э, телефон или там какую-то сим-карту, навигатор сразу же устанавливаешь. Если нет навигатора, можно заблудиться, как нифиг делать. В России такого вообще я не встречал. Ну, во-первых, потому что знание местности и города в России ну, все-таки проще, мне кажется. Там у нас нет на такой застройки, у нас нет такой, скажем так, таких лабиринтов городских то есть более так вот свободно все сделано проспекты большие широкие там можно спросить если что-то где-то потерялись конечно же вот также удивило в японии вот именно отношение вот полиции к людям то есть это очень скажем так доброжелательные люди по сравнению с россией я сейчас как бы не знаю после вот них оператестации в полиции вот что там поменялось но раньше это было как бы очень сложно, очень сложно обратиться к кому-то э, из полицейских на улице, просто, просто потому что, во-первых, их не, не очень видно, ну, есть, а те, кто ходят, эти ППС, там еще кто-то там, да, но они не рассчитывают на то, что к ним будут подходить со советами или как там пройти туда-то или что-то там где-то помочь найти, что, вот, то есть у них там свои задачи и как бы в этом плане, да, то есть в Японии очень доброжелательные э, полицейские конечно же удивило наличие огромного количества сервисов сервисы там для дома сервисы там для машин там сервисы для садовничества еще что тут есть эти водопроводные сервисы там интернет провайдеров просто море тут тут прям можно к домой там в неделю там приходит, помог может приходить по два письма от разных провайдеров. Там, типа, подключитесь, как бы к нам, у нас тут лучшие тарифы. Там или там Wi-Fi, Wi-Max, еще что-то там предлагают. В общем, сервисов полно. То есть, в России как такого количества сервисов я не встречал. Это вот тоже меня очень удивило. То есть в российском сервисе тоже качество выполнения работ не очень, я бы сказал. То если в Японии. Uh, у них там качество сервиса очень высокое и помимо этого еще после выполнения всего они uh, делают проверку проверяют прям каждый элемент то что вот они сделали чтобы быть уверенным что все отлично но в России бывает иногда что что-то забывает что-то там не вовремя сделали еще что то то есть это в порядке вещей то есть на это никто не обращает внимания но в Японии это с этим строго также конечно же здесь меня удивило то что Uh, работают они очень много, перерабатывают и делают это по своему желанию, uh, многие, то есть им нравится это дело. Также, ну, зарплаты, конечно же, они получают ну, такие же, как и те люди, кто не перерабатывает, ну, в обычных компаниях, но при этом uh, людям нравится перерабатывать, многим здесь японцам. Uh, также, что еще хотел сказать по поводу работы, также, что работают они. Обычно прям упорно с начала рабочего дня до конца рабочего дня многие работают, прям не останавливаюсь Особенно это на байта видно, когда, то есть подработка это так называемая, которой в России также нету, и я не встречал какой-либо подработки в России, потому что чтобы пойти на подработку, там на part-time job, то есть у нас обычно оформляют трудовой договор, у нас там все эти дела там официально, то есть устраивается на работу, то есть и там есть как бы на полставки, но эти такие под договор, но я и не встречал. В России у нас очень редкость такая, чтобы там вот на полставки какую-то работу нанимали студентов или еще что-то там, кого-то там, чтобы на полставки устраиваться. Но в Японии это в порядке вещей. Вы, вы приходите в какой нибудь кафе или там ресторан, вас там устраивают на, к примеру на должность официанта или там повара и вы работаете там на полставки в принципе получая 1000 йен в час это вполне нормальный студент очень легко э, скажем так жить самому э, в этом в городе не нужно э, спрашивать деньги у родителей или искать постоянную работу то есть он может после учебы спокойно идти поработать и этими деньгами оплатить себе и учебу, и жилье, и на еду останется, и на развлечения. И это очень хорошо, я считаю, вот, в России этого нет, ну, конечно, и печально. Также меня удивили, конечно, отличные дороги здесь, в Японии, особенно вот в больших городах, то есть, да даже в деревнях, то есть там дороги настолько хорошо сделаны, они настолько гладкие все и отличные, то, что едешь, вообще даже не задумываешься, что бывают дороги с ямами. То есть я таких дорог в Японии, но от силы там одну-две видел вот за да, все время, сколько я здесь живу, тоже больше семи лет. Но в России, чтобы там дорога без ям, это большая редкость, по крайней мере в моем городе. То есть обязательно на дороге где-то там где-то будет яма обязательно, ну или может там кочки какие-то там, да. В Японии едешь вообще не думаешь, что там могут быть ямы какие-то или кочки. И бывает даже, что вот такая езда, конечно, она более спокойная. И ты даже как-то уже едешь, просто не задумываешься. То есть там просто смотришь скоростной режим, чтобы соблюдался то есть, городской. Хотя по этой дороге можно реально ехать намного быстрее, чем там указано. Конечно, очень много развязок, очень большие развязки. Меня удивили, я таких развязок не встречал. То есть вот в Японии бывают там там развязки, четырехъярусные развязки, прям огромные такие, автомагистрали там соединяются. И в России, и даже в Москве, вот я был, я таких, ну, развязок не встречал. Конечно, вот масштабы, да, потрясают. И, конечно же, меня здесь удивили небоскребы, вот особенно в Токио, там, в бизнес-районе. Там огромные небоскребы, там по, по 60, по 70 этажей, такие высотки. То есть, выглядит колоссально конечно то есть вид сверху открывается просто офигенный это конечно меня удивило также меня удивила еда в японии то есть что покупая в магазине продукты не нужно смотреть и проверять срок годности вы можете быть уверены что там все отлично и для меня конечно это было по первости ну, ну скажем так необычно потому что я привык всегда проверять срок годности После России, ну, всякое бывает, бывает, там что-то подсунули какую-то эту, не проверили, и ну, попытались продать там под видом старого, под видом нового что-то старое, и, соответственно, когда человек покупает, вроде смотрит на дату, все окей, а внутри там оказывается какая то непонятная субстанция очень ну, плохо пахнущая, что в Японии такого не встречаешь. И Покупая продукты, люди вообще не задумываются о том, что, что может быть что-то испорчено. Такое понятие, как вот испорченные продукты в магазине, оно редко встречается. Скажем так, оно есть, но в основном это фрукты, овощи, и их видно. А вот что запечатанное что-то там, обычно все это проверяется регулярно, на дню, причем по несколько раз. И люди покупают это достаточно безопасно для себя, Они не, не, не запариваются насчет проверки также вот, ну и про магазин электроники. Конечно же, электроники куча. Продается по дешевым, по низким ценам. И оно реально, ну, достаточно качественное. То есть в Японии встретить некачественную электронику тоже достаточно сложно. Покупая электронику в Японии, например, в магазине японском, то есть никто никогда даже и в мыслях не был ни у кого, чтобы проверить, как оно работает или нет. Я как-то спросил, когда первый раз я покупал себе электронику в Японии, а оно вообще работает, можно проверить, это нет. Они говорят, то есть, в а как оно может не работать? оно же с завода все проверяется, то есть там, там все нормально. И после этого я вообще, то есть, то есть, так же, как японцы, перестал думать вообще, что там нужно что-то проверять. В России же нужно обязательно еще и проверять. Как бы оно и так должно быть проверено, по идее, на заводе и самим менеджерам магазина. Но при покупке желательно тоже проверять товар. Насколько я помню, то есть бывали случаи, что при покупке в каком-нибудь магазине электроники в России можно наткнуться на неработающий товар. Не знаю почему. В Японии также меня удивило то, что очень много кухни разных, из разных стран. Вот, что в России достаточно, скажем так, мало. В России очень мало, скажем так, ресторанов из других стран, то в Японии это в порядке вещей это нормально. То есть, там итальянский, испанский ресторан, там, э, также российский ресторан, там, в том числе много европейских, много э, американских ресторанов, очень много всего продается в Японии, вот именно вот в кафе, в ресторанах подаются блюда, и именно готовят люди, которые вот, ну, нейтив из этой страны, то есть они оригинально, ну, оригинально то есть приехали, например, вот из французский ресторан готовит повар француз там, да, например, в итальянском ресторане готовят повар итальянец, там, например, там, пиццерии, там есть значит, именные тоже пиццерии, готовит тоже повар там, который приехал из Италии, открыл свою именную пиццерию. Ну, то есть, это все как бы э, достаточно интересно, потому что в России я такого не встречал, но у нас есть там шашлычные там, какие-то, еще кафешки там, да, но чтобы вот такое разнообразие разные блюд там разных кухонь из разных стран, такого я не встречал, то есть это меня тоже удивило. В целом, я ну, основные вещи назвал, вот, которые меня удивили в Японии, и конечно же остались еще какие-то вещи, которые я расскажу вам в будущих видео. В принципе, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте подписываться, ставить лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также делитесь этим видео с друзьями. Я думаю, это видео будет полезно многим. С вами был Дэн. До новых встреч. Пока.